Не плачь, это я, твой Господь. Не плачь, это я, твой Господь. Сегодня к тебе обращаюсь. Я вижу, как плачет душа. Я рядом с тобою, родная. Сегодня к тебе говорю, я вижу. Я знаю, что томит, и слезы твои я утру великой своей любовью. Не плачь. Я с тобой, не грусти. Объятия мои распростерты. На этом собрании поток. Иди же к нему ты поближе. Я ныне еще говорю, ты чувствуешь эту заботу. Мой голос к тебе говорит, свершаю свою я работу. Проходит очистка сердец. И также врачую, кто ранен. Совет для тебя подаю, Бальзамы мои предлагая. Проходит работа моя, Не надо молчать тебе ныне, Простет, так тебе есть рука. Касаюсь тебя своей силой, Контроль мой проходит сейчас, Хочу я услышать твой голос. Скажи, что тебе тяжело, Я нежно обниму своей рукою. Не плачь, это я, твой Господь, я силен соделать работу, и если сейчас много слез, то сердце твое есть свободно. Я дождь подаю для тебя, и он орошает сердечко, когда истомилась душа. Иди же ко мне ты навстречу, Не надо твердить, что забыл, Ну разве могу я оставить, Великой ценой искупил, И милость моя велика есть. О, сколько я раз тебя вел, И ныне тебя не оставлю, И дело свое совершу, Увидишь ты это глазами». Когда устаешь на пути, когда уже нету надежды, Я рядом с тобою иду, кормлю тебя пищей небесной. Когда скудел твой запас, воды уже больше не видно, Услышь же сегодня мой глаз, подам для тебя я защиту. Не плачь, не грусти, я с тобой. Ты чувствуешь это сегодня, и если в душе твоей боль, взывай же ко мне, я отвечу. Сегодня к тебе говорю, я рядом, я близко, родная, я милость даю для тебя, потоки воды изливая. Не плачь, это я, твой Господь, к тебе простираю ладони, утру твои слезы. Поверь, уж сильно устала в вдвобоя. Мой голос тебе говорит, что раны твои я залечу и ныне хочу исцелить, ведь там впереди бесконечность. Аминь. Слава Богу.